Всем привет! Это Елена и «Психология счастья». Если вы еще не присоединились к моей группе в Фейсбуке, я ссылку оставлю внизу. Сегодня хочется поговорить по поводу женской красоты. К сожалению, многие женщины считают себя недостаточно красивыми или просто некрасивыми. Они считают, что это им мешает построить отношения, встретить любимого мужчину, быть желанной и привлекательной для своего мужа. И действительно, любой мужчина хочет, чтобы рядом с ним была красивая, сексуальная, приятная, ухоженная женщина. Так где же взять эту красоту? Сегодня я вам предложу сделать одно очень простое упражнение. Это упражнение построено по сказке «Золушка». В этом упражнении предлагается разделить пространство, вашу комнату, на две части. Одну часть обозначить как «Мир Золушки» а вторую часть «Мир феи». Почему Золушка и фея? Золушка в сказке, она была грязная, неухоженная. У нее не было ни маникюра, ни педикюра. У нее были растрепанные волосы. Что подарила фея Золушке? Фея подарила ей очень красивое платье. Платье, которое подходит именно Золушке. Ведь если подумать и постараться это платье одеть на сестер или на мачеху, скорее всего, оно не подойдет. Оно будет не того размера, не того фасона или не того цвета. Фея также подарила Золушке красивую нежную кожу, красивые уложенные волосы. И Золушка это все принимала с радостью. Золушка внутри себя чувствовала себя красивой. И поэтому, когда фея предложила ей это, Золушка это восприняла с огромным удовольствием. К сожалению, очень многие женщины, они не хотят принимать свою красоту, они не хотят видеть свою красоту. Ведь, посмотрите, пока Золушка была в старой растрепанной одежде, чумазая, с нерасчесанными волосами, она была незаметна принцу. В принципе, не мог ее нигде увидеть и никак с ней встретиться. Даже в новой современной сказке, где он ее встречает в лесу, да, ему было интересно с ней пообщаться, но хотел ли он ее искать? Пошел ли он ради нее а, обходить каждый дом? Нет. Только когда девушка, Золушка, предстала а, перед ним красиво, ухоженная, достойная, тогда у него зародилось желание идти за ней. Тогда именно у него зародилось внутреннее стремление быть с этой женщиной. И все это потому, что у Золушки самой было к себе достойное отношение. Поэтому данное упражнение, сейчас я вам расскажу, как его нужно сделать, оно поможет вам найти внутреннюю уверенность в себе, оно поможет вам возрастить внутреннее желание ухаживать за собой. И оно обязательно поможет вам стать привлекательной и через какое-то время вы будете замечать на себе взгляды восхищающихся мужчин и женщин вокруг ваш мужчина если он есть он обязательно будет вам говорить что что-то необычное вас произошло что-то сексуальное что-то красивое что-то манящее итак как же делать это упражнение Любым предметом, ремешком, ручкой, мелкими предметами делим комнату на две части. Одну часть обозначаем как мир Золушки, а вторую часть как мир Феи. Сначала встаем на мир Золушки, ходим по нему, отслеживаем свои ощущения внутренние, телесные, свои эмоции, свои чувства. Смотрим на мир Феи, видится ли мир Феи, как он воспринимается. Если вам в Золушке будет чувствоваться очень плохо, очень тяжело, тогда вы можете взять любой предмет в комнате и назвать его целебный ресурс. После этого вы его просто берете и ставите на территорию мира Золушки. После этого вы переходите в мир феи и делаете то же самое. Чувствуете своим телом, что происходит в вас внутри, какие у вас эмоции, какие у вас чувства, представляются ли какие-то образы, Возможно ли э, увидеть Золушку из территории феи? Хочется ли подарить Золушке красивое платье? Хочется ли что-то сделать для Золушки? И если нет, то почему? Чего не достает Золушке? Почему феи не хочется ей дарить? После этого вы берете и переходите снова на территорию Золушки. И этот переход можно делать несколько раз, до тех пор, пока внутри появится желание принять дары от феи и появится желание подарить дары, красивое платье, красивую кожу, красиво уложенные волосы, золушки. Если с первого раза это не получится, ничего страшного. Это упражнение можно делать серией. Можно делать его три раза, пять, десять, двадцать, столько, сколько вам нужно. При завершении упражнения предлагается встать одной ногой на территорию золушки, а одной ногой на территорию феи. И как бы сгармонировать в себе это чувство принятия своей красоты, это чувство восхищения собой как женщины. После этого поменять ноги, постоять еще немножко, собрать предметы, поблагодарить себя за проделанную практику. И очень полезно сделать описание всех чувств, которые у вас появились. Описание делать на бумаге, ручка, карандашом, также можно сделать рисунки. Буду рада слышать вашу обратную связь. Пожалуйста, пишите ваши комментарии, вопросы под видео. Спасибо. Всем до свидания.